В апреле авианесущий крейсер «Адмирал» флота Советского Союза «Кузнецов» переведут в Мурманский док для дальнейшего ремонта. Доковый ремонт в 35-м судоремонтном центре продлится до сентября, сообщил ТАСС, источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает. Крейсер, единственный авианесущий корабль ВМФ России, находится в ремонте с 2017 года. В октябре 2018 года плавучий док ПД-50, в котором находился адмирал Кузнецов, затонул. На авианосец упал доковый кран, полученные повреждения оказались некритическими. Чтобы разместить 306-метровый корабль, центр судоремонта «Звездочка» спешно модернизировал свои сухие доки, тем временем на Кузнецове производились другие работы. В декабре 2019-го от сварочных работ загорелось разлитое в трюме корабля топливо. Тушили авианосец почти сутки, погибли два человека, более десятка пострадали. Ущерб от пожара оценивается в 500 миллионов рублей. Контрактом на ремонт и модернизацию крейсера предусмотрена замена силовой установки, энергетического оборудования, летной палубы с трамплином. На корабле установят новую систему управления полетами полностью отечественной разработки, ее опробовали на индийском «Викромадите». Ударное вооружение, пусковые установки «Каэр Гранит» демонтируют, взамен появятся зенитные модули Панцерем. Авиагруппа останется прежней, 50 самолетов и вертолетов. Выход корабля на испытания планируется в 2023 году. Флагман ВМФ России «Таврк Адмирал Кузнецов» Не только самый крупный корабль, но и один из немногих, имеющих солидный боевой опыт, а если говорить об отечественных авианесущих кораблях, то вообще единственный. Осенью 2016 года крейсер во главе состава кораблей Северного флота отправился в Средиземное море, откуда его самолеты и начали наносить удары по боевикам террористических группировок в провинциях Идлип и Хомс. По оценкам отечественных и иностранных военных экспертов, летчики базирующегося на адмирале Кузнецове 279 отдельного корабельного истребительного авиаполка, принимавшие участие в боевых действиях, получили уникальный боевой опыт, которым могут похвастаться немногие действующие военные летчики в мире. О том, насколько удачно летчики крейсера справились с выполнением своих боевых задач, говорит такой факт,